Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. Сегодня предлагаю сделать вместе со мной вот такой нарядный школьный бантик. Кому интересно, оставайтесь со мной. В своей работе я буду использовать ленты органзы с атласными полосочками синюю и белую длина этих отрезков 36 сантиметров а ширина ленты 4 сантиметра еще мне понадобились отрезки длиной 30 сантиметров это полосочки той же самой органзы, плюс белая лента у меня репсовая, а синяя атласная. Можно поставить либо репсовую ленту, либо атласную. У кого что есть. Ссылка на мастер-класс по этой серединке для Банда Будет в инфобоксе. Эту серединку делала я сама. Еще понадобится для работы улавочки и иголка с ниткой, клеевой пистолет и зажигалка. Итак, начнем с нижнего банта. Его я делаю из лент оранжевым. Я уже поставила маркеры, и они у меня расположены на расстоянии 14 сантиметров от левого края два маркера и там еще кусочек остается для хвостиков нижний бант у нас симметричный то есть я буду делать половинки в зеркальном отражении вот так подкладываю срез одному маркеру, ленту ставлю на уголок, все петли идут по диагонали. Ключевые места я закрепляю булавочками, вот одна деталь и вторую я складываю в зеркальном отражении. Верхний край подгибаю кинзином, совмещаю с маркером. Ленту поднимаю вверх и делаю вторую петлю. теперь я накладываю детали по центру друг на друга буквально где-то около сантиметра и теперь вот от правого уголочка буду все прошивать Отступаю немножечко от края. Где мешают булавки, их можно вынять. Теперь ниточку потяну, стягиваю бантик и уже получается вот такая красота. Теперь сделаю верхний бант. Здесь тоже я уже поставила маркеры на расстоянии 12 сантиметров, 10 и 8, точно так же и на втором отрезке. Теперь складываю петли. Верхний конец отворачиваю и совмещаю с первым маркером. Делаю сгиб прямо по маркеру. Теперь совмещаю первый и второй маркер. Опять поднимаю оставшийся конец ленты и делаю сгиб по маркеру и опускаю свободный конец к низу. Выравниваю срезы и сгибы. И теперь такое положение закреплю булавочками. Вторую половину бантика я складываю точно так же. Вот две половинки верхнего банда. Теперь нужно сделать складочку. Как я это сделаю? Это лицевая сторона, это изнаночная. По лицевой стороне я складываю пополам, вдоль пополам и потом концы отворачиваю к центру. Вот так нижнему центру. И теперь нужно все слои прошить иголкой с ниткой. Получается вот такая симметричная складочка. второй половинки складочка делается точно так же теперь нужно бантик склеить и соединяю оба бантика Украшаю бантик серединкой. И такой бант нужно поставить на зажим для волос или ободок. Теперь остается срезать уголочки на наших флажках. Стараюсь это сделать симметрично если вижу что немножечко ошиблась исправляю срезы обрабатываю огнем зажигалки в готовом виде этот бантик имеет размер 12 с половиной сантиметра такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас с вами была ирина до новых встреч